Внимание научному персоналу класса 2 и выше. Следует немедленно явиться в отсек 12. Через входы 1.2.6.9. Ни при каких условиях не идти в коридоры сектора 19. Работает оперативная группа МОК-9. Внимание! Объект SCP-076 «Авель» Вырвался на свободу. Всему научному персоналу следует явиться в отсек 12. Если вы находитесь в секторах 3 и 14, вам следует продолжать работу. На базе работает оперативная группа МОК-9. Смотрите, тебе нужно срочно спуститься вниз к объекту 076 и поговорить с ним. И вообще, чем угодно убить меня? Какой хер вообще? Почему я должен идти туда? Это его просьба. Вернее, это его указание. Я думаю, у тебя нет выбора, как и у нас у всех. Подожди, подожди, подожди. А Мог 9, допустим. Пошлите их туда и задержите его. Да какой хер вообще? Они мертвы. Блять, да пошлите ищу кого-нибудь.